Друзья, всем доброго времени. Сегодня я хочу вам рассказать, как справиться с негативными программами, словами-программами, посланными от других людей. Ваш адрес. В простонародье это называется порча, сглаз, проклятие. Вас ждет сегодня очень простая, но эффективная практика. Меня зовут Полина Сухова, я психолог, регрессивный гипнотерапевт, проводник в мир, гармонии и баланса. Сегодня я нахожусь в кафе «Адрес счастья» и отсюда вещаю вам это упражнение. Итак, думаю, что в каждой в своей жизни сталкивался с серьезными конфликтами с людьми. И в ваш адрес или в ваших близких когда-то прилетало негативное послание. Эта программа, как правило, может крутиться у кого-то целый день, у кого-то неделю, у кого-то месяц. И, конечно, если она так крутится долго, она начинает внедряться в ваше энергетическое поле, а далее закрепляется на физическом теле и выражается в виде болезни. И чем сильнее эмоционально-негативное послание, типа «Будь ты проклят» ваш адрес, тем сильнее оно пробивает ауру человека и воздействует на его энергетическое и физическое тело. Как с этими программами посланием справиться? Помните, от любой программы можно отказаться. Именно вера во что-то включает программу. Почему, например, колдовство в воду в Африке не действует на большинство белых людей? Потому что... Они не верят. Помните, страх это запрос во вселенной, как бы с просьбой реализовать его. Мы этого не хотим, боимся, но думаем и притягиваем эту ситуацию. И вероятность того, что это сбудется, возрастает. Из моего опыта регрессолога был один очень хороший случай. Женщина увидела себя в прошлой жизни, в которой она обратилась к колдуну с вопросом, будет ли жить ее ребенок. Он очень сильно болел. Черный маг однозначно и в авторитетном тоне ответил, что вариантов нет, ребенок врет. Женщина поверила его программе и опустила свои руки, и перестала бороться, и ребенок умер. Когда она попала на совет старейшин после просмотра своей прошлой жизни, на котором, оказывается, каждая душа, закончив свой жизненный путь, и задала старейшинам вопрос, зачем ей подсунули этого колдуна, то они ей ответили, это была всего лишь проверка на твою веру. Они задали ей встречный вопрос. А зачем ты повелась? Все было в твоих руках, и жизнь ребенка в том числе. Так что же нам делать, когда вы зациклены на какой-то негативной программе, которую вам подселили? Кстати, очень хорошо подселяют через СМИ. Записывайте. Первое. Отказ. Проговорите фразу. Я отказываюсь от этой программы и представили как вы возвращаете ее назад второе надо подняться выше по вибрационной лесенке виртуальной представьте ее в своем воображении и тогда негативная программа пройдет мимо вас она не будет резонировать с вами это пройдет мимо вас эшелоном но надо делать это правильно как поблагодарите встав на лесенку поблагодарите тех кто посылает вам эту проверку если вам это сказал какой-то человек, поблагодарите его как можно больше, с лучшими пожеланиями, ему добра, осознания. Но это должно быть от души. Помните, все ситуации делаются ради ваших реакций. Если ваша реакция на, с на негативную ситуацию спокойна, она разрешается очень быстро и самым наилучшим образом, без потерь. Потому что вы пребываете в позитивных вибрациях, вы находитесь в позитивных полевых социумах таким образом вы защищены на энергоинформационном уровне что такое полевой социум читайте в моей книге ключ ко всем дверям и всегда помните что пребывать постоянно в состоянии спокойной реакции на любую жизненную ситуацию нужно не разово а постоянно и тогда вы будете пребывать совершенно в другом реальности ваш событийный поток жизни улучшится в разы Ваша психика становится стабильной, а физическое тело автоматически выздоравливает. Находясь на позитивных волнах, запомните, а лучше запишите. Именно ваша спокойная реакция на любую негативную ситуацию, ваш адрес, и принятие этой ситуации является лучшей защитой от порчи, сглазов и прочего. Но как научиться принимать руки жизни как положительный опыт? Как научиться спокойно реагировать, если охватывает страх за близких, особенно детей. А вдруг с ними что-то ужасное случится? Убьют, изнасилуют, ограбят, обманут. Ну, фантазия у нас богатая, да? мы это все знаем. Как раз в следующем видео я дам вам универсальный простой метод, который поможет вам перестать беспокоиться за близких людей. Особенно детей до ума, помрачения. И еще помните, что негативные мысли не ваши. Это уже доказано экспериментальным путем. Был такой психиатр Геннадий Крахалев, он доказал многочисленными экспериментами со своими пациентами, алкоголиками и психическими больными. Он обосновал, что внутренние голоса, зрительные галлюцинации у пациентов имеют внешнее происхождение. Все болезненные явления, страшные преследуемые образы, видения, черти, жуткие голоса прекращаются при условии пребывания больного в экранированном помещении с большими толстыми стенами, где, через которые не проходят радиоволны, различные излучения, магнитные поля и прочее. При выходе из этой комнаты из этого помещения у пациента видения и мысли негативные возобновлялись. То есть эффект экранирования доказывает существование невидимого тонкого астрального мира с отрицательной энергетикой. Но есть, кстати, хорошая новость. Есть мир тонкого плана, позитивный, и существа высшего порядка, которые помогают и ведут человека по жизни. Кто-то их называет ангелами-хранителями, кто-то иначе. Но это не важно. Все об ангелохранителях, как с ними взаимодействовать и получать их прямую поддержку, вы можете узнать из моих других материалов, вебинаров и книг. Ссылки можете найти под видео. Друзья, обязательно передайте эту информацию, эту технику своим близким и знакомым. Проще всего это сделать, отправив им это видео. Если вам понравился этот материал, поставьте лайк, я буду очень признательна. И, конечно, подпишитесь на канал, потому что следующее упражнение будет еще проще, эффективней. Вы, наконец, будете управлять своими мыслями, а не они вами. Именно вы будете сценарист своей жизни. Всегда с вами Полина Сухова. До следующей встречи. На ней мы справимся со страхом за своих близких.